Как в наше непростое время зарабатывать удаленно? Уверена, что вы уже не раз сталкивались с предложениями об удаленной работе. И это неудивительно, ведь на дворе у нас 21 век. Век информационных технологий. Время, когда абсолютно любой может построить свой бизнес через интернет. Почему это так становится актуально? Вы заметили, что сокращения в стране продолжают расти. Рабочая сила изживает себя. Людей заменяют роботы и техника, все переходит в интернет. Оплата ЖКХ, госуслуги, покупка товаров, авиа и ЖД-билетов, все, что раньше делали люди, сейчас выполняет техника. Вы можете быть уверены, что в ближайшее время ваше рабочее место останется за вами. Может, стоит уже сейчас подстраховаться и иметь дополнительный источник дохода. О нем мы как раз сейчас и поговорим. Мы предлагаем вам построить серьезный бизнес по законодательству Российской Федерации с официальным доходом и начислением трудового стажа. Легких и быстрых денег мы не предлагаем. Это бизнес. Как и в любом другом бизнесе, доход здесь растет пропорционально вашим усилиям. Давайте посмотрим на наш сегодняшний мир. Вокруг очень много супермаркетов и магазинов с огромным ассортиментом, где товар, который лежит на прилавках, имеет большую стоимость, в которой уже заложены сумма оплаты аренды помещения, зарплата продавцов и процент директору магазина. В среднем на продукт идет наценка в 1000%. При этом, совершая покупку, заработали не вы, а заработал директор этого магазина. Лично вам он ничего не продал, просто организовал процесс в своем супермаркете и имеет постоянный процент прибыли с этого. С приходом в нашу жизнь интернета стало возможно построение такого же вида бизнеса, только в онлайн сфере. После регистрации в нашем проекте вы получаете свой филиал интернет-магазина, где уже вы будете директором и организатором всего процесса. И, соответственно, вы будете получать свой доход и свой процент с организованного товара оборота. Продукты в вашем интернет-магазине – это товары ежедневного потребления. Гели, шампуни, мыло, декоративная косметика. Мы не зря выбрали этот сегмент продукта, ведь именно он пользуется постоянным спросом. И, конечно, первое, что вам нужно сделать, это поменять привычку и совершать покупки не в обычных супермаркетах, а уже в своем интернет-магазине компании-партнера. Наша задача – это организация больших товарооборотов. И важно понимать, что мы ничего не продаем а лишь организовываем процесс реализации товара через сеть потребителей. Потому что один человек никогда не сможет продать столько, сколько тысячи людей купят для себя. Давайте представим, в вашей организации тысячи человек, и каждый купил себе по одному шампуню за 200 рублей. Товарооборот в вашей компании уже 200 тысяч рублей. Ваш доход примерно 12-15 тысяч рублей. И при этом никто никому ничего не продал, но каждый заработал. И, конечно, мы понимаем, что покупкой одного шампуня дело не заканчивается. В среднем сумма семьи на покупку товаров личного потребления составляет около 2000 рублей. А это значит, ваш товарооборот организации будет еще больше. Соответственно, и доход тоже. Компания готова вам платить как организатору сети от 3 до 22%. И в среднем при активной работе через 4 месяца ваш доход составляет 30 тысяч рублей. Через полгода 50 тысяч рублей. Через год 80 тысяч рублей. Помимо дохода компания предоставляет дополнительные возможности. Это автомобиль по автопрограмме. Много подарков и бонусов в виде премий а также бесплатные заграничные путешествия для всех партнеров. Где найти людей в свою команду? Не переживайте, у нас есть готовая система приглашения новых партнеров. Мы поможем подобрать для вас комфортные методы работы. Мы таким образом построили нашу систему, что эти люди в вашей команде могут быть абсолютно из разных уголков нашей страны. Всю информацию про методы приглашения вы получите на бесплатном курсе обучения. Также вы поймете, как вести свой бизнес профессионально и узнаете, как зарабатывать уже с первого месяца вашей работы. Подведем итог. Ваша работа будет состоять из трех действий. Первое. Смена магазина. Просто все необходимые товары теперь заказываем через интернет. Второе. Обучение. После регистрации вы получаете бесплатный курс и поддержку вашего наставника. Третье. Консультирование новых партнеров, которые будут приходить в вашу организацию. Они также будут хотеть зарабатывать вместе с вами в интернете. И ваша задача будет просто поделиться знаниями, которые вы уже будете иметь. И, конечно, наш проект Bitplan Life сотрудничает с компанией ⁇ Партнером ⁇ это та компания, которая предоставляет нам продукт, сайт для работы и всю продуманную за нас логистику и рекламу. Мы выбрали компанию с лидирующими показателями в интернет-индустрии, с 50-летним опытом работы, который говорит о ее стабильности и серьезности. Компания, которая имеет свои собственные заводы по всему миру и сертифицированный продукт, что очень важно в наше время, когда на полках все чаще встречаются подделки. Это шведский бренд, компания «Арифлейм Косметикс». Наверняка вы сейчас представили себе каталоги, что нужно бегать с сумками и продавать помадки. Нет, нет, нет и еще раз нет. Я думаю, вы понимаете, что такие деньги, как 30, 40, 60 тысяч рублей, невозможно заработать на продажах по каталогу. А вот организовать такой процесс в своем интернет-магазине можно, причем в короткие сроки. Вы можете продолжать не верить, ходить на наемную работу, не видеть свою семью и не исполнять свои мечты, но вы будете продолжать отрицать очевидное. Мир меняется, и меняются способы заработка денег. И нам важно также меняться, учитывая сегодняшние реалии. Закончился век индустриальный, где требовался больше физический труд. Сейчас мы вошли в век информационный, и это важно понимать. И прежде чем принять решение о развитии в нашем проекте, задумайтесь. Вас устраивает, что большую часть времени вы проводите на работе, а не рядом с семьей. Вы довольны вашим сегодняшним доходом. Вы можете позволить вашим детям все. Учебу в достойном ВУЗе, хорошее питание, элементарно игрушку, о которой ребенок мечтает месяцами. А когда вы были на море всей семьей? Есть ли у вас возможность посещать заграничные страны хотя бы минимум два раза в год? А родители? Как многое хочется им дать. Но есть ли у вас такая возможность сейчас? Сейчас уже более 10 тысяч партнеров в нашей сфере зарабатывают и получают свои официальные доходы, не выходя из дома. Как вы думаете, могут столько людей ошибаться? Примите правильное решение уже сейчас. Мы ждем в нашей команде амбициозных партнеров. Тех, кто понимает, что наемный труд себя изживает. Что уже давно есть другие доступные виды заработка. Тех, для кого важно проводить свое время рядом с семьей, а не тратить часть своей жизни на исполнение мечт работодателя. Тех, кто готов поменять свою жизнь только в лучшую сторону. Присоединившись к проекту, вы ничего не теряете, так как никаких вложений нет, соответственно и рисков тоже нет. А вы только получаете возможность посмотреть всю систему изнутри. Мы ждем вас в нашей команде. Свой ответ напишите человеку, который дал вам это видео.